Приготовьтесь внимательно слушать. Сейчас будет шок информация, просто шок. Если вы стоите, пожалуйста, сядьте, иначе вы упадете. Что делать, чтобы мужчина заботился обо мне? Что же мне делать, чтобы мужчина обо мне заботился? Внимание! Сейчас у вас будет разрыв мозга. Выбирать мужчину, который сразу о вас заботится, ухаживает, дает все, что вам нужно, обнимашки, целовашки, внимательный, заботливый, ответственный и так далее. То, как мужчина проявляется в начале отношений, таким он и будет в дальнейшем. Поэтому нужно внимательно смотреть на поведение мужчины, смотреть, что он делает, что говорит, насколько его слова сходятся с его действиями, и делать для себя выводы, готовы с таким мужчиной идти по жизни или не готовы. Мужчина, который сразу зовет вас в кровать, ничего вам не даст. Если мужчина стремится на вашу территорию, да, живет там с мамой, да, и приходит к вам, вы встречаетесь у вас, будьте готовы, что, скорее всего, так будет всегда. Готовы вы к этому или нет? Существуют, конечно, варианты, когда мужчина говорит, вот сейчас вот так, вот так, но я хочу вот так. В будущем я поставил цель, но опять же нужно смотреть, а делает ли он что-то для того, чтобы достигнуть своей цели. Обучается, узнает, что-то делает, с кем-то знакомится, предпринимает какие-то попытки, действия, найти работу, обдумывает, анализирует, как ему достигнуть цели и так далее. Если он только говорит и ничего не делает, ничего не будет. Поэтому, девочки дорогие, сначала сформируйте свои ценности по поводу того, каких отношений вы хотите, что вы хотите получать от мужчины. И тогда вы поймете, как вам выбирать мужчину. Если вам так важна забота, мужчина всегда будет ухаживать за вами с самого начала. Если вы хотите, чтобы вас ценили, уважали ваши желания, ценили как женщину, Мужчина изначально не будет обесценивать ваши желания. Для этого вы озвучиваете свои желания, свои мечты, свои цели, свое видение жизни, свое мировоззрение. Если мужчина с ним согласен, то все прекрасно. Если он может давать вам то, в чем вы нуждаетесь, то все прекрасно. Если нет, ну незачем доить тощую корову. Вы не получите больше того, чем мужчина имеет. Человек не может дать больше, чем у него есть. Поэтому уже на первом свидании нужно внимательно слушать и внимательно смотреть, как проявляется человек. Понять, как живет он и куда он идет, можно ну, буквально за неделю, за две недели, за несколько встреч. Можно понять, получится у вас что-то или нет с учетом, если у вас сформированы ваши ценности, если вы умеете внимательно слушать человека. Я желаю всем того, в чем он нуждается, чтобы каждый получил то, что он хочет. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.